Привет! Приглашаю всех друзья на занятие, на практическое занятие по тушному делу. Мы там рассмотрим, как строить печи, какие печи желательно строить. Самое главное, как печи лучше не делать, потому что часто мы наблюдаем, как они сделаны, и частенько они получаются сделаны неправильно. Переделывают за всеми Это неохота, вот, хотя и приходится поэтому мы рассмотрим как надо как не надо и поучаствуйте заодно в практическом действии построим кое-что интересное на улице будет печка, и на ней можно будет готовить очень разные направления кулинарии ну и просто будет красиво что